Картина-корзина котомка и маленькая собачонка. Три. Выселились из банкокского отеля, у нас здесь была такая-то. Полнедельки пожили. Снимали, отдыхали. Куда едем? Туда. Но не в Паттайю, в провинцию Кончинабури. Это там, где находится известная всем река Квай. Многие из вас были на этой экскурсии, вот, но мы едем по своему маршруту. Поехали с нами. Итак, мы прибыли. Наш отель называется Кэнд Ай Кэмп Чего себе здесь у них симпатичненько отель на воде у нас. О, у нас еще есть, гамак, вообще красота, да? Да. еще 5 звезд гостиница. Да. Красиво. Класс. Филипп, посади меня сюда. А это ваша. Как тебе, Яна? Очень весело. Ты всегда мечтала, да? Ага. Я так схедзаю и меня. Квай в классном личном отеле. И я не планировал здесь снимать. Мы снимаем на Танин канал обзор этого отеля и те локации интересные, которые находятся рядом. Допустим, недалеко, водопад Айрован известный. Я не планировал снимать, но вчера произошел небольшой инцидент, о котором я хочу рассказать. Я взлетел на дроне уже Да <свят> взлетел на дроне полетал тут немножко посмал красивые планы и когда делал облет вокруг отеля врубился на дроне он в те деревья прям верхушки и дрон там застрял хорошо что дрон не упал в воду плохо то что он висит высоко на деревьях произошло это вчера вечером и нам удалось найти, ну, на аппаратуре было видно координаты, локацию точнее, где он. То есть мы примерно определили на каком он дереве. Он достаточно, достаточно быстро темнело и вчера уже не успели мы достать. Вот как это было. С самого момента аварии не видно, поскольку я когда делал облет, я завершил съемку этого кадра. Остановил запись, отпустил стики, но все, кто летает на дронах, знают, что если быстро он летит, то он после того, как стики отпускаешь, он по инерции еще несколько метров летит. И вот это вот, По инерции он залетел в эти кусты, или в деревья, в крону дерева, но я видел, что он залетел, запутался и там остался, он не упал и повис там. Вот. Так что хорошо, что он не упал в воду, плохо, что он очень высоко. Как его доставать, мало представлений, вы спросите откуда у меня это видео, я пока там под, под деревьями плавал, во-первых по аппаратуре, там в приложении мы увидели координат, то есть смог подплыть примерно где он висит, на, чтобы стало понятно и я смог с камеры скачать видео, точнее, я там поставил на плей и скрин-рекордером на телефоне записал. Так что у меня кадры эти есть. Вчера вечером пришел какой-то отчаянный местный житель, который час искал, искал и не нашел. В общем, я сказал, что придет сегодня утром, и вот он уже подплывает. Так, ну если мне придется лезть в джунгли, я сейчас одену штаны, потому что там нужно ноги закрыть и от змей, чтобы не отсарапаться. Перед выходом мы еще раз прицелились с помощью телефона. Yeah, yeah, yeah. Пальцами в гуще джунглей тыкать малопродуктивно, конечно, поэтому проще сфотографировать на телефон и показать нужное дерево. Проводник вроде бы понял. Ну и пока гребем на противоположный берег, немного расскажу о своем сопровождающем. Как оказалось, помогать в поисках вызвался мужчина такого пенсионного возраста. Давайте для удобства назвать его просто дед. Okay. будем надеяться что его жизненный опыт поможет нам в джунглях гребем на отдельных мини лодках и так как во мне 110 кило если я полезу в лодку к деду то у меня достаточно большие шансы пустить это корыто ко дну а, вообще полосредство максимально простое это пластиковая плоскодонка и самое простое деревянное весло а, без каких-либо специальных изгибов больше похоже на такую здоровую кухонную лопатку по ощущениям гребешь как доской, от чего без сноровки приходится постоянно перекладывать весло в другую сторону и корректировать курс. Ну и вот мы прибыли на другой берег. Дед помог мне выкрабкаться из лодки на немного крутой и скользкий склон. Да, тапки на мне не самая удачная обувь, конечно. Кстати, обратите внимание на экипировку самого сопровождающего. На ногах обувь с плотной шнуровкой типа берцев, что позволяет лазить хоть по грязи, хоть по джунглям, хоть по камням, хоть по всяким ползущим гадам. От них разного рода колючек защищает плотная, максимально закрытая одежда у него. Помимо этого, у него еще удобная сумка-котомка и, самое главное, огромная мачете на поясе, которую он и пустил сразу в ход. Больше всего я переживаю за змей. И как он будет лезть на это дерево. Надо прорубиться сквозь заросли, тому большому. Ага. Вот ага. ага. uh, Говорит, два раза ходил с утра, смотрел. Говорит, не видел. Может, в этом дереве? Спасибо. Палку зарубил мне. Еще раз провели рекогницировку. Хорошим ориентиром послужил кучно растущий бамбук. Mm. Я точно знаю, mm. что дрон влетел в возвышающееся над бамбуком mm. дерево. На месте стало понятно, что дерево находится чуть позади бамбука mm. и его mm. два. Mm. И в какой mm. из них вылетел дрон, совсем mm. непонятно, так как они находятся ровно mm. на одной линии позади бамбука. No, not, not so big. It's like this one. Дед уточнил, как выглядит дрон. Я не знаю, что говоря, по-тайски, как будет серый цвет, поэтому сошлись на том, что дрон сидам, вот, то есть черный. Ну, там невелика разница. На самом деле, в кустах на фоне неба он будет выглядеть черным. Okay, tree, yeah. Ну и также еще раз, на всякий случай, он уточнил, там, дрон точно на дереве. Пришлось предъявить ему видео, его кверху брюхом дрона. Поверил и достаточно ловко полез наверх. Так, ну что, полез он на дерево. Господи, хоть бы не грохнулся, с а. него больше переживаю, чем за дрон. С дроном я вчера видео все слил. Ну как слил. Державецкая система не дает передавать по по радиосигналу. Вот поэтому мне пришлось просто прям в приложении включать на воспроизведение и записывать все видео а, скринсейвером. Причем у меня как я здесь снимал, так и немного с Хуахином. Мы сюда с Хуахина приехали. Не успел слить. Ну, в общем, такое. Ну, на всякий случай, копия видео у меня есть, хоть и не очень качество, но как бы. Ладно. Чувак, не свались только, а, пожалуйста. Со стороны эти джунгли выглядят прям заросшей такой гущей. А на самом деле здесь внизу можно вполне ходить А самые заросли плотным ковром идут по верхушкам деревьев Там, где есть солнце Поэтому на самом деле не видно, где повис дрон И подняться на самую вершину вот этого ковра джунгли невозможно Там ветки дерева очень тонкие А башка скоро отвалится-то ходить Бамбук Он пытается бамбук себе вытащить Подцепил сверху длинный стебель бамбука ему помог кто его подать он отрезал себе кусок и видимо что-то будет шерудить в ветвях остается ворошить в кустах палкой в надежде что дрон оттуда выпадет хотя конечно я бы не хотел чтобы Мэвик свалился с такой высоты так лезет куда-то выше с палкой ну, ладно пойду пойду ловить вдруг действительно сейчас свалится надо поймать как-то Вообще, как можно в этой чаще увидеть дрона, если человека с трудом вижу там в ущерб. Мимай. Ой, лишь бы на кусты упал, лишь бы на кусты и не в воду. Ну что, несолоно хребавше? Возвращаемся обратно. Так, оно не видно, ни черта, где этот дрон. Сейчас вот как в этих кучерях. внизу вроде нормально все, внизу палки, ветки, стволы, а вверху листья, куча листьев от разных деревьев, и это все сплетено друг с другом и просто непроглядно. А то здесь прохладно, тенечек. Вот. Окей. Телефон. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не Мокрый. Без дрона, конечно. Грибу обратно. -мо. Ну, зато дед подсказал, как правильно грести этим веслом, подруливая им, чтобы не перекладывать из стороны в сторону постоянно. Стало получаться. Так что хоть и гребем пустые, зато. Ну, я, во всяком случае, получил некоторый опыт. О, я я, тебе.. И yeah. еще раз объяснил проводнику, на каком дереве я прошлым вечером наблюдал огни дрона. Ну, пока у него не сели батарейки. Yes, I stay here and see here. Okay. На этом мы поиски пристановили, и дед сказал, что после обеда сам туда еще раз полезет. Ну, а мне, чтобы не нарушать все наши планы, пора обратно к семье, снимать отель и ехать на водопад Эрван. Спустя пару часов. Честно говоря, я уже отчаялся найти дрон. вот И у нас время, у нас еще куча съемок. Поэтому мы прибыли на знаменитый водопад Эрован. Таня блогер с большой камерой. Очень популярное место, очень много людей. Еще все на камень на этот пед лезут. Провели на водопаде несколько часов, дошли до четвертого уровня, а на пятый уже не пошли, поскольку между четвертым и пятым, э, там, по-моему, 450 метров э, пути в гору. Мы пожалели детей, решили, что нам хватит до четырех уровней. Многие из вас были на ировании. здесь классно, комфортно, здесь можно вообще провести весь день, сидеть, кушать. А до третьего уровня можно подниматься с едой, выше уже с едой не пускают, нужно оставить специальные камеры хранения. Тут тоже симпатично на нижних уровнях. Купаться нельзя, все ленточкой огорожено. Классное место, конечно же, обязательно к посещению, если здесь рядом находитесь. Из минусов, из минусов цена. Точнее, даже двойные стандарты, двойная цена для, тройная цена для иностранцев, потому что тайцам вход стоит, все стоит 100 бат, а иностранцам 300. Тайским детям вход 50 бат, а иностранным детям 200. И я все прекрасно понимаю, когда я турист, езжу по соседним странам, нахожусь на отдыхе, это окей, как бы, ну, иностранец, там, иностранный турист, для него специальная цена, я все понимаю. Но в данной стране я резидент сейчас, хоть у меня и нет permanent residence, да, официального статуса, тем не менее, я более 10 лет работаю в Таиланде, плачу налоги, и... ну, и раньше эта система работала, то, что работающий иностранец в Таиланде не турист, получают такую же цену, как и тайцы. Сейчас, к тому же, Тайван всячески пытается простимулировать местных. Иностранцы даже выставку делали в Бангкоке, чтобы иностранцы путешествовали. Но вместе с тем, во многих местах двойной прайс. Причем, не просто каких-то местах частных, которые там сами по себе а, могут устанавливать правила, а в национальных парках. Вот в данном случае здесь а, цена иностранцу выше в три раза. Вот, я спросила у меня ворк есть? Она говорит, нет, говорит, уже не работает. Cancel? Как cancel? Непонятно. Один известный местный блогер, фейсбук-блогер Ричард Барро даже создал целую группу с подробной картой места с двойным прайсом. Данное место с тройным прайсом для иностранцев. Ну и в заключении этого спича. Многие хотят тайцев говорят, что мы для них как банкоматы. То есть нас хотят все время развести на деньги. А что уходить из простых тайцев, когда государство так же делает? Они же тоже видят, что в национальный парк вход 100 бат для них, а для иностранцев 300. И не важно. Тут даже доходит до абсурда: приезжает тайская семья, где папа иностранец, мама тайка, дети тайцы, заходят по тайской цене, а папа иностранец платит полную. Пара-пара-пам. Так, ну а мы поехали дальше на такой маленькой морфинке Готовы? Ага. Главное, чтобы от моего веса на дыбы не встала. Ленивые мы, да. Да? Нас... не ходим. Нет, у нас время. Мы нормально пришком прошлись, хорошо. А до от... пятого уровня не дошли. До четвертого дошли. Не все, не все туристы до четвертого такое, так тебе скажу. Но вообще я считаю, что самый большой косяк это то, что нельзя с собой воду. Да. Я, ну хоть хоть я не знаю, хоть куда-то прячь ее, да? Да, выше третьего уровня да? так запрещают. Но no food, no drink. Особенно на седьмой уровень я не знаю, как люди поднимаются. Не стопудово прячут куда? -то. Ну я видел, да, с мешками идут, uh -huh. их никто не досматривал, они так прошли мимо food beverage station там такая была, но ну, не station не для того, чтобы поесть, попить, для того, чтобы там все оставить. Вот в других странах, где а, более как это а, где более клиента -ориентированный сервис, там разрешают в своих бутылках, которые на шее носят, то есть многоразовые домашние бутылки, в которые ты несешь чай или воду, mm -hmm. вот их разрешают брать, потому что ты ее не выкинешь. Да, да, да, не будешь загрязнять национальный да, парк. здесь-то боятся, что мы бутылки будем раскидывать и пакеты да. пластиковые. Да. Поэтому разрешали бы, да, такие вообще без проблем. Чего и в аренду можно выдавать Да, на входе девочки рулите да. к вечеру вернулись в отель с кустов на противоположном берегу доносился шум и поэтому я решил сходить проверить как там дела окей да засхеа это... да. Ага. Ну что, день поисков подошел к концу. Ничего не нашли. Точнее, понимаем, в каком кусте он должен сидеть, но его не видно. Очень густые заросли. Я прям не знаю. У меня такой уже тут это. выход в джунгли, сходил в джунгли, прогулялся, <с> вернулся. Ничего ну, он так себе это там расчистил верхушку, но ну, не до, до кроны не добрался все равно, сильно заросшая. Правильно на направление рубит, просто надо рубить дальше, а там уже опасно ему лезть, это же верхушка дерева. Ох. Ну сказал завтра с утра. Доброго дня, как вы понимаете не удалось снять дрон с дерева и нам пришлось уже уехать в подаю, поскольку у меня там э, рабочие, рабочие дни начались, нужно было вернуться к работе. Подработал несколько дней, сегодня первый выходной и как-то нас ночью стрельнуло, что негоже бросать дрона на дереве и мы собрались и поехали обратно на реку Хвай. Да, я ночью кстати еще успел у своего знакомого взять еще один дрон, старенький мевик мэвик про 1 Чтобы с него полетать и посмотреть Где мой там застрял. Может хотя бы это даст понять, где он на самом деле находится на дереве. Да. Замечательно это. Тайские дальнобои вообще. Кто что гораздо разный запрашивает. поджокера. Весь парах, Красота. Пока ехали, уже успели проголодаться. И поэтому дабы. Дорога долгая, испытая нам сколько, 5 с лишним часов ехать, плюс нашими остановками там э, на заправках, на битстопах, в туалетах и 7-11, э, мы, конечно же, там укладываемся в 6 часов и времени совсем у нас впритык, вот, ем в дороге. Таня с собой дала пюрешку, овощную котлетку. Как будто они уезжали, да? Уже как на дачу к себе приезжаем. Верное слово. Вот какое у меня здесь чувство. Дача. Так, дерево вижу. Вон там он. Так, ну что, рискнем еще разочек, как говорится. Я Правда, при посадке в лодку у меня была первая неудача. Порвал штаны. Ну и давайте я расскажу, почему мы все-таки решили приехать снова. прошлый раз мы искали дрон два дня и, хоть и безрезультатно, я все же заплатил нашему помощнику тысячу батов, так скажем, за старание. Он обещал ходить еще, смотреть, искать, ну а я обещал заплатить еще, если он все-таки его найдет. Прошла неделя, результата не было, и пришло понимание, что дрон либо останется навсегда на дереве, либо мы все-таки проявим настойчивость, ну, элементарно приехав туда еще раз и попытавшись а, там найти кого-то на месте, еще раз всех растормошив, чтобы закончить все-таки начатое дело. Также хозяйка отеля нам по телефону подтвердила, что всю эту неделю не было дождей, что нам дает очень хорошие шансы на спасение устройства. У знакомого в Паттайе я взял еще один дрон, как говорится, чтобы оставить на дереве еще один, чтобы первому там не было скучно. Ну, на самом деле, да, чтобы посмотреть, со второго дрона, может быть, удастся сверху разглядеть, где находится... Мой пропавший, но этот полет не помог и сверху не удалось разглядеть ничего. Поэтому решено отправиться на другой берег и хозяйка отеля нашла нам другого помощника. Как я понял, нам вызвался помогать муж одной из сотрудниц отеля. Парень помоложе, попроборный и я надеюсь по глазасти, чтобы все-таки он, может быть, разглядел наш дрон в гуще джунглей. Like... <laughs> а. И тут нам пригодилось последнее видео застрявшего дрона. Записал его просто так, но благодаря этому видео мы смогли определить местоположение. Баллистия. Большие и широкие листья принадлежали огромному дереву, что мы, впрочем, и так знали. Но на дереве есть три крупные ветки, и по какой надо прорубаться наверх, было непонятно. Зато на видео было видно еще одно вьющееся растение с мелкими листьями, и как раз-таки оно опутывало только одну ветку. Туда наш предыдущий помощник даже не пытался забраться, и было решено в этот раз искать именно там. Ты все? Ми. А! -а, -а, -а. <связит> О, он увидел <убедил. связит> Упорствуй И труд все перетрут Разглядел Вот я говорил то, что молодой рассмотрит Потому что дед лазил сутки И не разглядел а -а -а -а. <связит> Класс А молодой залез сразу Говорит, вон он висит Ой, кликаф. Ой, бикаф. Бикаф. И окей? Честно говоря, очень переживаю за него, потому что это с одной рукой ползет, все под ним валится. Боюсь, что он сам упадет. Хрен с ним с дроном, блин. ха ха а да. Как я Да, целый. Good, no broken. Выплывай. Что нашли? Да, сняли. Прям целый. Че, правда? Да. Да. Я же сказал, что нужен зрячий. Молодой зрячий, а не дед. Он залез и увидел его сразу, но. Он нам пяти минут не провел, как увидел. Ну, чуть-чуть это покоцались эти, но в общем целый. Так, пошли на берег. Надо, надо спасибо сказать. Две, окей, дам две. Если там ударишь штуку, этому дадим две за то, что достал. Это была. Просто все счастливы. Вся семья счастлива. А как я счастлив, правда, я штаны порвал опять. опять? Да. Да! Возвращается. Это не проблема, да? Для Тибан. Да, можно менять. О, я хочу сказать спасибо. Хорошо. Но все-таки как круто-то забрать дрон, будем летать, чуть-чуть починим его, лопасти, вот и будем опять летать. Пока мои немножко поплавали еще на рафтинге, на лодочках, вот, я смонтировал видео для отеля с Хинлом. Давайте посмотрим. Всем в отеле видео понравилось. я должен сказать, было отличное приключение. Мы отдохнули и поснимали, и поработали для тайного канала и для бложика. И уронили дрон, и поискали дрон. И несколько раз приехали. По-моему, по классное приключение. И вообще, а, мы поняли, что нам очень нравится этот отель. И мы хотим сюда еще раз при, еще приезжать. но ну, наверное, как на дачу. Капунган. Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока! Ну что, мы уже дома, приехали в полдвенадцатого, сейчас уже детей положили спать, разбираю там сумки оборудования, Что по поводу дрона? Он хоть визуально и цел, так, вот, но все равно провисел на дереве несколько дней. Мы у местных спросили, они сказали, что дождя вроде как не было, ну и он такой весь сухой был, но тем не менее, Несколько дней на дереве Утро, вечер и поутру бывают Роса там где-то Возможно влага у него внутри осталась Что нужно сделать Мы берем вот такой контейнер Многие ну, знают Насыпаем риса Бумажечку И кладем сюда дрона И закрываем И оставляем так на сутки Можно на пару дней есть хорошо впитывает влагу, то есть он ее вытянет фактически из, из дрона, где бы там она ни была. Так, теперь батарейка. Батарейка была разряжена в ноль, и это плохо, потому что батарейки из дрона в ноль разряжать нельзя, нужно оставлять как минимум 20%, лучше 25%. От э, разрядки в ноль они портятся, и потом при последующей зарядке могут вздуться. Но если вздуется, придется выкинуть, потому что вздутая батарейка чревата тем, что в дальнейшем если ее использовать, во время полета может внезапно критично упасть заряд, и дрон просто не успеет вернуться на точку и упадет. Вот, поэтому на вздутых батарейках летать нельзя, и я надеюсь, что она вот сейчас при зарядке не вздуется. Так, готово. Еще одна предосторожность, только вы не смеетесь. В общем, объясняю. Вздутие батарейки это происходит от того, что у нее вскипают находящиеся внутри банки. Это может произойти от перегрева батарейки, либо это может произойти, если батарейку полностью вновь разрядить и потом ее заряжать. Баночки тоже могут вскипеть. Вот. В процессе вскипения может вскипать, ее раздувает и может пройти замыкание. Если происходит замыкание, то происходит самовзгорание. Вот. Возможно, произойдет это будет такой химический пожар. Его достаточно сложно потушить, поэтому я ее ставлю поскольку на ночь на зарядку я кладу, <смех> как бы это смешно не выглядело, в кастрюлю. Вот. Ну и включаем. Вот это дело прикрываем крышечкой. Химический пожар потужить сложно. Горит он ярким таким синим пламенем. Нет, не синим, а оранжевым таким ярким пламенем. И, в общем, вот так более-менее безопасно. <смех> Но это только на первую зарядку, на проверочную. Если не вздует, то все хорошо с ним. Все, увидимся через пару дней, посмотрим результат.